По поводу передовых практик, опыт или взгляд на другие там, компании, проекты, на заказчиков, всегда мода некие передовые практики. Для меня как бы критерии это приземлять финальный шаг в этой передовой практике, это всегда какое-то рабочее и оборудование. То есть то, как он ремонтирует, как он обеспечен инструментом, частями, временем. То есть как организована работа именно по доставке услуг по ремонту непосредственно к оборудованию. Да, то есть все там надежность, все важно, запчасти важно, KPI какие-то, это супер важно. Но вот мы смотрим всегда на последнюю милю, как человек, то есть как доходит смесарь до, собственно, самого оборудования. Какое качество именно этого шага. Тогда становится понятно, какие шаги были до этого.